Всем здорова, с вами Гидр Демот 4, и сегодня у нас реакция на литерал от B-Block World of Warcraft Battle for Azeroth Че то он здесь, сейчас задержался уже с этим литералом, потому что трейлер-то уже давным-давно вышел Уже само дополнение уже даже давно вышло А ты только сейчас литерал сделал Ладно, давай смотреть, что он такого-то сделал А это как у него в литерале про Warlords of Draenor Этюда, городе, Про легион он, по-моему, не делал осады, По ступенькам стучат Знакомые шаги Сильваны Обратила свой взор Крупным планам в упор Blizzard, ну да, девает в руке у Почему Сидогриф с маленькой буквой? временем на стене шелестят стрелы. Сильвана с этой обороной она, она не с этой обороны посидела вообще-то. Сындт дворфы лезут в тут мертва, как бы Как живой зомби покрыла отбился, будто бы помял стрелы добрались до цели. покачнулся и встал на колени. Бросай кай. Ты хоть до такого не вставляешь. Ее время настало. клинок прошел шею. Ее время. Вот в ее фразы е время достала, я почему-то вспомнился отсылка к э, его же лесе раундка на ассасина. Вот почему-то я не знаю. Орки видят ее, орки видят вождя. Радом стрел, несла весь предел, спускаясь по башне, голос смертельно зревел. Видела цели отобрала души, упали тела бесполезные туши. Веселе фана закричала Дайте дами вина. буха! Ча, почему бы? Ч ⁇ Побежали, магию против врагов кастовали Рыцари на рогах покатали контратака такая эпичная дракали Янс растерялся немного, однако Андуин призвал в бой, наступаем толпой Попрощайся с башкой, орк один, орк второй Сарфанг достал короля <музыка> Испортил прическу молодого царя Видеть дело его может и прогореть Гену молнии в спину заряну Врага я растеющий землю отпеть. Было странно, как забивать именно свой взгляд, обессилен отряд. свой меч посмотрел он, но сейчас не поможет. Сил взор в небеса светом поделились они ответом плачет, но глядит одним моя всех хили. Массовый хил. Зорж войны. против вина, да? Альянс спустился с горки. Разорвав строй! Битва на миг О, го, Battle for Дайте даме вина! Так? Да, нормально, мне нравится. А теперь ты эту фразу? Телеграмм с нашими минусами писем. На пропитую, на пропитую даму. Дайте дами вина! Дайте даме вина! Неплохо, неплохо. Сам литерал офигенный, как обычно. Явно... Не зря столько времени потратил, наверное. Кто, наверное, даже не знаю, он литералов делает на стриме с подписчиками, потому что он вроде как песни только. Ну, Мне понравился. Ну и как и сам трейлер тоже мне нравился у Близердов. Также и прикольно сделал литерал и Дмитрий Баларадастов. Ну и, конечно, прикольно то, что одна вот за вино, другой за зож, противостояние. противостоянии. Да, это прикольно. Ладно, если понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если не хочешь не пропускать на видео свою группу ВКонтакте, подписывайтесь на БиБлок, если нравятся литералы и его песни, и до следующего видео.